Всем привет! Смотрите, вот такие дела у меня с попугаем. Он себе делает второй хвост. Зачем, я вообще не понимаю. Кто знает, напишите об этом. Интересно узнать, зачем он этим занимается. Пока бумага не кончится, он не успокоится. Наверное попугай решил павлином стать, больше не буду ему телек показывать.